В это время научество важных проблема эндокринологии. В самом деле. Заиста, хронический аутоиммунный тиреоидит. Хронический тиреоидитис. Одна из важнейших проблем современного. То а его причина. Поставить представление о болезни, о ширине нене, даже клинических проявлений, Čак и о клинических достаточно кои Методы лечения несовершенны. А Me, генетическая терапия. Методы лечения. Хронического аутоиммунного. Хроничного аутоиммунного терройди. Ты Какая терапия генетическая. терапия еще не не разработана. Среди врачей широко распространена. Međ, представа о том, что ведущие причины, что главные этой болезни являются избыточное потребление йода. Да это повышенная потрость йода, взимание йода, повышенная. И, между остальным, и preventивная йода, да и она узрока. Действительно, частота распространения заиста, Значительно нарастать. Широкого После да широкого введения йодной превентивы. Uh, Однако Međutim, это болезнь заболевание стало нарастать. Та и там и там, где никогда йодные профилактики никогда не было. йодной что еще? в достаточно большом количестве работы Упреметься что физиологические дозы, йода, да, физиологические дозы йода, которые используются для профилактики, перетиву, не в состоянии профилактики, развитие, да не состоянии цвета, развитие. или для титра которые к различным фрагментам которые <coughs> используются в первую очередь, касается титрактириума глюколени, и это в первую очередь, что что только очень большие дозы йода, которые несколько превышают физиологические потребности, что только действительно провоцируют порастущественности, аутоиммунного тире и тире и тире и тире и тире и тире очень любопытные данные были о э, объявлены американскими подонатами. Рад, патол, Патолог. Патолога, Патолога да. До введения йодной профилакти. При вскрытиях погибших. При штатах, э, э, обдукции покинули Видно, где У них с... железно крайне редко были запажены. Скопление лимфоцитов. Э, э, э... Концентрация лимфоцита. Плазмоксентарную инфли... infiltрацию. то есть другими словами. То есть другим речем. основа аутоиммунного террориза. И в это время в Украине. то время и диагноза была а вот после введения йодной. А после уводения йодной профилактивы. Массовые те э, инфурации Перестали быть вот очень интересно. Использование йодной профилакти. Се интересу большим дозам йода. На интересование за великие дозы йода. Как средством лечения разных. Средство за лечение различных болезней начале 20 Эво по началу двадцатого века, крайне века. Большие дозы йода. Великие дозы йода, на два больше, или два раза больше что треба, для профилактики. Было, что за широко применяется. Значит, дозы для самых за Лечение самых разнообразных. болезней. От атеросклероза до от сифилиса Абтруктивные заболевания Абтруктивные заболевания болезней, опекотины и, и многие другие. Еще раз дозы, которые применялись, были больше, чем те, которые используются в превентиве. из этого следует, да не все так Выглядит. Не сколько людей нападают, чтобы доказать, повышают ли, докажут, значат ли они его даже больших доз, великих как узрока за аутоиммунитетом. Я что да не избыток. Да не прекомерная а уже понижание йода. представляет аутоиммунного тиреоидита. Такая парадоксальная точка зрения. парадоксально. Оно одно Абрахам говорит, Абрахам что не удается моделировать уже. Да, не успела, да, не, не удается что выделить. А да се моделировал экстременту животине? Аутоиммунный Использование йода. Не а користи Чак и у дозам, моно моно э, Только с, большие дозы. смыслу э, да дозы, э, йода. А, а, а, а вот если к этому добавить а, а они как известно блокируют утилизацию. Они блокируют, провоцируют развитие провоцируют агрессивных кислородных радикалов. А агрессивных кислородных радикалов. Вот кислородных радикалов. удается моделировать эту заболеваемость. Э, в том случае у Спользови за руками все модели работали. Вот Абракам предложил следующую схему патогенеза аутоиммунного По его мнению. По мышлению, дефицит йода. Дефицит йода, йода прово прово провоцирует йода. активность системы пироксидаза. И это происходит за счет увеличения. И то Знаю. Уменьшение концентрации плазмы тереоцитов. Смай... Сменение концентрации тирооцитов плазмы. Йодыранных содержащих частиц. Тироусанных Липид. Тиро... липидов. Йодырованных липидов. Йодированных липидов. Нет, а вы не сказали тиреосодержащих частиц? Нет? Я это первый это... час не поняла. Все правильно. Все Все правильно. правильно. Избытка кальция, превеликая количина йонизированного кальция, и недостатка магния, и поменкания магнизия. Вот в этих случаях? Э, в овом Растает концентрация. Растает концентрация. Э, кис... водорода. Окисляются пироксидазы и тиреоцируют. И вот на эти измененные глобулины, и ове глобулины. возникает аутоиммунная реакция возникают антитела, антитела которые повреждают мембрану тиреоцита. И впоследствии нарушение функциональных состояний. Последующее системы. От такая гипотеза. Элаков гипотеза. была подтверждена созданием. Она была подтверждена специальной диеты. Специальной диеты с адекватным содержанием. йода. И, и магнезиума. И И и использованием селевых и имуноглитериодити да, не только его гипертрофичного не, а, не только гипертрофичного не его облика, но и при этой болезни Распространение, частота от имунного диска, uh, тоже uh, uh, оживленную дискуссию, также вызывает живую дискуссию, еще несколько десятков лет тому назад, <производитель> Научная литература. Унаучная литература сейчасественно изменилась. сообщения о том, что? заболевание? что расширенная болезнь. Что его выраженные формы? Выраженные формы встречаются с частотой 3-5%. Израженные облицы от 3 до 5%. А стерты достигают 15%. А в блажей облицы, и он сказал буквально излизан, как это на а блажей, до 15%. А последние годы это становились Стали говорить, что От это увеличение, до показатели, да показатели И что распространение, и есть, и тая, а а достигает не не Нужно сказать, что. Треба часто, речи, да, Сомнения о распространении, о не базируется на широких популяционных исследованиях. использованием читового комплекса возможных диагностических приёмов, мочучих поступок диагностики. Вот мы у ну, себя в Казахстане, Evo, нас в Казахстану провели такие исследования, Изврошили на юге республики, республики. в городе и на западу в, городе в обеих городах У обе были сформированы представительные группы, группы, по пять тысяч населения в каждой, причем они формировались и с, а, те группы сформированы, с учетом возрастно-половой структуры, и структуру города по возрасту и по полу. И использовали все большие и диагностические критерии, диагностические то есть эмографические есть... исследования, Слуш... ультразвуковое исследование. Определение титра антитела, и тир... и конечно а определение гормона. и, конечно, определение гормонов, и, конечно, определение гормонов. И, конечно, гормонов. свободных тироксинов, свободных тироксинов, и тироцина, трийодтиранина, трийодтиролина и ТТГ, и ТТГ, и вот, пользуясь таким И методом, методу, мы обнаружили чистота АИД среди взрослых. АИД, -а то есть ова болезни, между отраслым достигает примерно 9%, 9 в обеих городах. Эти результаты были подтверждены И результаты исследованием были подтверждены при патанатомических вскрытиях больных, при не болевших ранее, ранее эндокринных медицинских. И тут от около 9% от думать, это, Пам, значит, требует с... да дает основу, да говорим о реальности. Ових -то, то есть, не 3 до 5, но 9% и это широко расширенная болезнь. А значит, не с что-то личит Попытки использовать, ну, поскольку это болезнь, попыток использовать попытки использовать от, от, от, да ну, от попытки использовать и они, разуме, давали, они давали определенные. Давали определенные но эффекты, кратковременно. обычно только кратковременно. Сопровождалось целым, целым комплексом И еще и, прощено, и поэтому практически не применяется. только в тех редких относительно редких. Случая. Когда начинал аутоиммунный перекресток, аутоиммуногатировидитизм подострый Когда он вот, В этих случаях э, вот а автор, имея, правда, использование кортикостероидов. Все все другие иммунокорректоры, которые предлагали, э, эфекта, нет, не эффекта. Не сужественного эффекта. Не этого заболевания Болезни. по существу являются заместительной гормональной э, да. терапии, то есть больным назначаются препараты, э, препараты, препараты. препараты гормонов щитовидной железы. И тут тоже нет. Согласие. А и тут не люди согласны между собой. Вот российский алгоритм. Русский алгоритм лечения, лечения патологии щитовидной железы. Рекомендует использовать, тироидные препараты. Тироидные препараты в в только. Само манифестном манифестном гипотере Или постоянно подставну под а в случаях эуториоза, а, да. а в случаях какого? С такой позиции не все согласны, а с последним ставом не согласны. Профессор Балаболкин, например, Михаил например э, профессор Михаил Иванович Балаболкин считал целесообразным. Применять тироидные препараты. применяют И в тех случаях. И с Когда аутоиммунный. Когда тироидит, аутоиммунный тироидит, с эутериозом. С эутериозом. Мотивирует Он то мотивирует что тироидные гормоны, да, а полагал, э, хормоны, как он они в состоянии затормозить образование антитела. С да, И вызвать обратное развитие, и, да, из зову, развитие струмоидных изменений. Э, об их, струмоидных изм, Такой же позиции придерживался и специалист, и мой профессор Левит. Левит профессор Левит. оба покойные. теперь Мы полагаем, что есть еще дополнительные Помимо тех, которые Для того, чтобы использовать дополнительные препараты. и в тех случаях, когда эутиреидная состояние по крайней мере, у детей руку, деце, и у женщин репродуктивного, и Жена, репродуктивного возраста. Поскольку очень четко показано, Потому что, в частности, у нас, в Республике, и, основной, и нас, в нашей республике что, эотериоз, да. у детей имеются когнитивных функций, когнитивных функций, страдает IQ, и тут Возникает целый ряд других нарушений, да. других а у женщин ако серьезные женя. нарушения оزбин, функции. и функции. И если таким детям или таким же назначать адекватные дозы тироидных. препаратов, или предотвращаются вовсе, или, или по крайней мере уменьшают, Тем не менее, И вопросы лечения продолжают лечения. оставаться дискуссией. Они явно Там желают питание. быть людьми. То есть, -то, требовало, они требовало, олижала, да, сокращают методы лечения. лечения это естественно, И побуждает к поиску, то ползущих других совершенных препаратов. совершенных препаратов. Вот в этой связи, э, в связи с time, обращает на себя внимание на важную, созданный российскими учеными препарат Endonor. Препарат Endonor, который развили русские ученые. Препарат как здесь представлено? Je, состоит из, состои, из. экстракта кореня белой стежи или Из э, э, экстракта двозуба, вот основной компонент, главный, главный компонент этого предложенного лекарства. это Албинин, который, как полагают, Той, как усматривается, има следующие свойства: гонадотропная активность, другие а компоненты препарата модулируют эффект. Альбинина. Они модулируют эффект от албинина так сказать, еще более расширяют его деятельность. И до того, скажем, шире негодовое него. Вот установлена участка его на иммунную систему, систему, на их состояние и и активности. А Естественно, это очень важно. Природа это очень важно. Ламинария Сахариста. Л ламинария. сахариста. Он содержит йод. йод. причем очень важно подчеркнуть, это не и, неорганические. И, и органические соединения йода. Э, Йоды, органические? органические соединения йода. Органско, э, йода. Они имеют важные преимущества. Важные преимущества. Мы имели возможность, имели возможность использовать йод органический. Или йод но На базе йодных да, йод стринов да. не знаю, что И получили положительные результаты. результаты лечения, болезни щитовидной. болезни эти данные, данные были опубликованы? Типа, и, поэтому, да, и, и поэтому интерес. И, норму, и йод, также в органическом виде. Зато, что йод также в йод такой же представителем виду органосвязанных а кроме того как уже говорили, как уже говорилось как уже говорилось как уже говорилось как уже говорилось как уже при лечении аутоиммунных, аутоиммунных болезней, в частности, каким является а хронический, хронический аутоиммунный, аутоиммунный тиреоидитис. Тиреидит. Нужно сказать, что речи, проведено несколько да, исследований. Профессор, э, профессор Мишагин, профессор Мишагин объявил свои из которых следовало, из того, что, что эндонорм обладает да, при лечении диффузных и чворастих э, зуба зоб, да. да, узловых и диффузных форм зуба и также и он так показал, показал да вот, можно успешно се использовать этот препарат ну. Поскольку террористическое обоснование, а практические результаты, а милики, результаты не были велики, мы, мы тоже попытались посетить соответствующие, соответствующие исследования. Мы сформировали группу, мы сформировали группу больных аутоиммунным терроритетом, субклиническим, субклиническим гипотиреозом в гипотиреозом. 25 человек. 25 которые только только у них заболевание было диагностировано, и что не получали терапию. Болезнь, и они терапию. И стали лечить их, и да их эндонормом. Эндонормом. Они получали по одному капсул по капсулу эндонорма, три раза в день, три раза в дневно, за 10-15 минут до еды, 10 минута ела, в течение четырех Током четыре месяца так. Закончили исследование шестнадцать человек. 16 людей из Девять вы были по разным. Девять из разных Эвло Четыре вы были в связи с тем, что они уехали в другие. Четверо супер на последних другие города. не и Они имали из пациента, пациентов. Это человек буквально в первый то буквально прок дня на препарата. Uh, у одного через, едног, два месяца. У двух, через два месяца. двоица после месяца взимания, клинического эффекта. M, и то в свете от ясного изразительного клинического эффекта. Zначит, 16 человек. Значит 16 людей завершило исцелживание. Эффект оценивали значит общего самочувствия. на, на повышение И это на повышение самосвящего человека. без исключения больных. Да, которых, зазитка, и это заставило к всех без тех, показатели, не было в тех случаях, когда с временем и улучшалась структура и, и, и обеим на железе, это позитивным результатом. Там, где результаты не улучшались, улучшались, не улучшались Нити улучшались, мы то оценивали следующие две точки без изменений. и естественно, если результаты и природа, результаты то мы мониторили. То, Это случилось, то случилось. из наших пациентов. Значит, случилось. То, что случилось, то случилось. То, что случилось, то случилось. То, что случилось, Израженный клинический эффект. А билом щитовидных железда? Обе, щитовидные uh, железда. и Na, naravno, да то и то процедуровали, и, и, и структуру. Объем читавидно, что ни отходил за рамки нормы. Коих uh, у ситуации, станции, <мышлевает> прав... обим, железа прав... нормы. Нормальные, нормальные размеры сохранены uh, У всех и краю, до нормальная величина у которых исход размеры штавилусов были увеличены. на была нормально, Причем у четырех и до, to, них, до нормальной величины И, и только у одного из? размеры выросли к концу наблюдения. Повече железа до края. Структура защитной железы повышалась, повышалась, повышалась, повышалась, повышалась, повышалась, это измененная эхо-густинна эхо иногда специалисты как узлы. Кое, некогда, за, э, сматяю, да то, э, вот на самом деле. Заправо, это часто бывают вовсе не узлы. То, часто испадут, то, не узлы а скопление лимфоцитов Вещь, на гумол, на лимфоцит и лимфоцитов или плазмоцитов. И вот на фоне лечения и такие когда лечение, эндонормом, тогда такие творения не, так так не стоят. уменьшалась неоднородность, считаем. Не... Зна... Неоднородность что касается Сиреотропного гормона. Исходно повышенные показатели. У почетку повышенные показатели, по началу, uh, показатели. 10 Они су се сманяли. И то к них 5 до нормальной величины. Несколько повышенных У неколика су се 4 И к 2 пациента нису променяли. Ясный положительный результат и признак кров... свободного и и страживание, свободного. Как не Нет, не написан. Как... Кровь, кроме свободной тироксин. С... Свободного, свободного, тироксин кровной плазме нечто Та, раз... Это, очень это четко видно на, на, на, на, на, на, на графике. У 12-16 более снега, и повечем. Четвертица, нечто сильнее. Это в рамках Но а и было, как бы, все это определено нормами. Кстати, при статистической пред... обработке материала, при статистической материала. Мы, разумеется, не составляли средние величины. мы А пользовались критерием великоксона использовали. Вилкационный Наиболее информативные критерии при оценке парных связанных выборов. Под результаты изменения. гормона и свободных Были статистически значимы. Подтверждалось под, материала. А вот изменение концентрации а свободного Т3. И, и антител были незначительными и разными. Результаты были, не, не, не были значительными и были мы не видели разницу. И, и конечный материал. Почетный и крайний материал. Заключение, которое Zach散чик, можно сделать gucken, на основе исследования на Ό, SWEeland, небольшого материала у большинства больных а вот террорититам субклиническим с... с... с... с... с... с... с... хипотириозом эндонорм да? оказывают отчетную клиническую эндонорм дает ясный клинический эндонор... эффект да. и это в первую очередь сказывается на повышение самочувствия на повышение самоосечания вот еще раз повторю еще что самочувствие на самоосечание вручало. и да. даже у тех больных которые лабораторные показатели нехорошие Благородориские показатели не на а вот, Структура считавидных. Али, стру, э, структура и и главный, не норм. Уровень ТТГ, ТТГ. И концентрация свободных И, концентрация уплазби, слободы, и, беды, и, и ясную, тенденцию, израженную тенденцию к Не так что? Я что целесообразно, дальнейшее, да е целесообразно, до да и более широкие исследования и uh, шире исследования, я упоминал профессора Мишагина. Мишагина, они показали, и его тело, и тело, и тело, и и тело, и тело, и к сожалению, на относительно коротких наблюдения не показали. А, Но, мы, то, было и мы думаем, что эндонорм, как бы, имеет да эндонорм, э, перспективу не только в лечении, лечении болезней, щитовидной железы, но мне кажется, Но, что андрологам се... следовало бы обратить андрологам, Андро... добрать... и генекологам бы обратить внимание на, препарат... на препарат. Учитывая на эту то... гонадотропную активность, показана. Спасибо вам большое и Велико спасибо вам А то эти материалы действительно касались только субклинической. Мы сделали это осознательно, поскольку в самом начале всегда не недоверие. У самом почетку им известное поверение у препарата. Хочет ли он функционировать?